В детстве казалось, что жизнь бесконечна и будет всегда. Можно мгновение тратить беспечно дни года. Но незаметно полжизни промчалось, не возвратить. И невозможно начать все сначала, все повторить. День за днем покидает наш дом, покидает наш дом. День за днем не летя за рассветом закат, за годами годами. не Никогда не забудь. Ты все считаешь, что жизнь земная будет всегда. Успеешь прийти и упасть к ногам Иисуса Христа. Но не забудь. Что жизнь промчится, не удержать И придет день, когда ты станешь пред Богом мальчу День за За рассветом заката, за годами года. дней Пролетело впустую не сосчитать И никогда, никогда ты не сможешь их наверстать Друг же подумай, жизнь так беспечно не проводи Лучше отдайся Христу, пока голос Божий звучит День за днем покидает наш дом, Покидает наш дом, День за днем не летят За рассветом закат За годами годами. День а дня